Угу. Что еще будем стирать? И такой, <связь> это... Такой это кофточка, <связь> что это такое? А это... А это... А это... А это... А это... А это... А это... Что такое? Это деду, деду, деду, деду. Рубашечка, да? да угу. Что еще будем стирать? Ой, так, штанишки. а это что? Штанишки? Да, то это оденет. Ага. Оденет тетя. Ага. Ой. Когда они чистенькими будут, да, их можно будет одевать уже. Да, угу. я пою вот такой. Угу. Одеялко. Одеялко. А, это простынка. Это простынка. Угу. еще положим так а, я... а это пижамка донюси на пижамка да. я... Я... Я... Я угу. хорошо. хорошо а вот это уже простынка она да. такая длинная большая а поместится такая большая в машинку? Да. да? Давай. Еще. Или нет? Еще. Еще там что-то есть, да? Да. -да. Ну, давай посмотрим вместе.